Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу вам рассказать о сенсивьере. Вот у меня один из видов сенсивьеры. Это довольно-таки невысокое растение. Высота до 15 сантиметров. Вот. Кустовая сенсивьера. Вы знаете много видов. Я не знаю, как это растение называется, но и советую всем начинающим цветоводам. Ухаживать за этим растением очень легко. Можно поставить восточное, западное, северо-западное окно. Вот. Возможно, на ярком южном окне возможно, немножко ожоги, выносит за тене... притенение. В общем, очень устойчивое к освещению, к разному освещению. Уход. Вы поливаете раз в неделю, так, чтобы весь ком промок, показалась вода в поддоне, и все, никаких сложностей, это не весь уход. Выносит и богатые гумусом грунты, и в то же время даже бедные грунты. Сажать лучше, как вы видите, у меня в разных горшках, широкий, вот более высокий, лучше растению, Широкий горшок. Вот это растение было пересажено в июле месяце. Сейчас у нас 6 октября. И как вы видите, если в широком горшке, у него появилась целая полянка деток. Вот одна детка, вторая. Вот здесь еще одна и вторая детка. Это вот буквально за 3 месяца. За 2-3 месяца появилось 4 детки. Вот. Это растение было пересажено где-то в августе. Ну, все-таки более-менее широкий горшок. Также с удовольствием наращивает деток. Не советую вам сажать в такие горшки, в которых вот вверх сужены, потому что детки не смогут пробиться. Может там пройти загнивание или искривление этих вот пасынков. Легко пересаживаем. Как я только что сказала, Выносит любой грунт. Лучше сажать в емкость широкую, типа этой. У вас создаться ну, вот такая плошка, где-то высотой около 5-6 сантиметров и довольно-таки широкая. Вот. У вас будет тогда нарастет целая полянка больших и маленьких растений. Но все они будут не выше это растения. Здесь не более 15 сантиметров. А вот, пожалуйста, это детки, сенсильеры, которые были отсажены в июле месяце. Вот это даже кашпо без дырки, тоже прекрасно себя чувствует. Видите, вот нарощены какие хорошие корешки. Как вы понимаете, у сенсильеры появляются детки. Корневая такая из тонких корешков состоит, но в то же время... От растения идут толстые корневища, как бы, и на нем растут детки. Вот что мы делаем: вынимаем растение из горшка. Вот я достала растение из горшка, и как вы можете увидеть, здесь очень много белых свежих корешков. Буквально вот за два месяца Сантьяра освоила такой земляной ком. Довольно таки хорошо освоила. Вот. Выбираем ту, ту детку, вот эту самую большую детку, которую нам нужно отделить. Аккуратненько очищаем землю вокруг. Очисти, очищаем землю. Желательно немножко перед пересадкой, перед отсаживанием этих деток Желательно грунт подсушить, чтобы не было слишком мокрое мокрым грунт. Вот. Отделяем до корневища. Отделяем до корневища. Или резким движением отламываем. Лучше, конечно, отрезать это все. Вот у нас здесь кусочек корневища остался. И вы можете вот здесь увидите этот перелом. Вот у нас такое, такая корневая у нашей детки. Но ее достаточно для посадки. Растение материнское сажаем в горшок, заполняем пустое пространство. А новое сейчас я покажу, как мы будем отсаживать молодое растение. Вот, как вы видите, материнское растение я уже посадила. И, как видите, не поливаю. Вот. Подбираем горшок приблизительно по размерам корневой дет... детки этого растения. Лучше брать небольшой горшочек пока. Вот, чуть-чуть шире, чем наземная часть растения. Вот, наполняем немножко землей грунтом. Вот немножко я наполнила. Если вы взяли горшочек, который чуть-чуть не соответствует размерам корневого вашего растения, то я советую на, дню, на дно покласть керамзит, чтобы была лучше вентиляция и лучше уходил, не было застоя влаги в нижней части растения нашего земляного кома. Вот дальше насыпаем небольшое количество земли, устанавливаем как мы хотим растение с корневой, устанавливаем, заправляем все корешки в горшок и аккуратно обсыпаем грунтом. Видите, я поместила все корешочки в горшок одной рукой, придерживаем растение, так как вы хотите. Не нужно сильно заглублять, заглублять растение. Вот этот листик, это самая верхняя черта, на которой можно залубить в грунт растения. И теперь подсыпаем грунт. Вот, я обсыпала растение, корневую систему грунтом. Немножечко вот так слегка, как бы ромбовала ну, пальчиком и не поливаю это растение как вы помните когда мы отделяли детку от материнского растения там у нас случилось мы отломали или получили срез и вот этот срез если сейчас полить растение он может начать загнивать если вы не уверен в своих способностях, вам хочется продезинфицировать, можете линию среза покрыть, припудрить активированным углем. Некоторые протирают перекисью водорода или зеленкой. Но самое... Я не делаю ни того, ни другого. Все это, вот это смазывание зеленкой среза или припудривание активированным углем, это... Просто для самоуспокоения вы делаете самый простой и надежный способ, чтобы не загнилась линия среза или отлома, это подсушить до получаса, просто на свежем воздухе, пусть ваша растение полежит. И потом мы посадили растением выбранный горшочек и сегодня у нас грунт немножко слегка влажный, вот. Сегодня мы не поливаем это растение. Можно полить завтра. И растение принесет это спокойно, не погибнет, а даже будет ему хорошо. Потому что за это время срез или отлом как бы покроется пробковым таким. Наростик образуется. Закроется он этот срез. И все будет хорошо. У вас новое отдельное растение. Если вдруг, как у меня, у вас попал грунт между листочками случайно. Можно взять тоненькую палочку, убрать это все вот так. Или кисточкой убираем. Поливаем завтра, ставим на теплое светлое место и также поливаем где-то раз в недельку. Сенсивьера очень выносливая по температурному режиму она даже выносит кратковременное снижение температуры там, на 1-2 дня до 8, приблизительно градусов. И даже не заболеет все будет нормально. Многие сажают, боятся сажать сенсильеру в кашпо. Вот у меня, если вы уже не совсем начинающий цветовод, то можно посадить в небольшое кашпо. Ничего страшного не случится. Главное, ну как, обеспечить нормальный полив. Не переувлажнять. И будет все хорошо. Вот это детка растет в кашпо с июля месяца. Все нормально. Видите, хорошо себя чувствует. Никаких болезней нет. Вот еще один пример. Это другое растение. Другая детка из другого горшочка. Посажено было, как вы видите, в кокосовом субстракте. Вот, кокосовый субстракт. Вот такие таблетки размоченные. Вот. И в этом кокосовом субстракте было посажено вот это растение. Я только что отломала детку. Видите, какая хорошая, шикарная корневая. Это уже полноценное растение. И оно ну, совершенно не почувствует никаких неудобств в связи с отделением. Прекрасная корневая. Я его посажу. И это растение мгновенно пойдет в рост. Так что в виде грунта для сансивьера можно смело использовать кокосовый субстрат. Вот Еще что забыла сказать. Полив мы осуществляем вот сюда, под корень. Не стоит лить сверху растение, так как при попадании внутрь растения растение может загнить и пропасть. Далее, к сожалению, как сансивьера, так же, как и другие растения, подвергается вредителям. Особенно ее любят паутинный клещ и также мучнистый червец. Ну, а да, это... Еще существует один способ, но очень долгоиграющий, размножения сансивьеры. Можно отрезать кусочек листа, подсушить этот кусочек, черенок. И немножечко углубить в грунт, где-то на пол сантиметрика и накрыть, сделать тепличку. И ждать появления корешков и новых маленьких растений. Но это очень длительный метод, вот, и я вам его не советую. Это если уж очень и очень какая-то редко встречающаяся ансибира. Как я посмотрела... Больше всего что это один, одна из разновидностей ссаньеры хани вот. Поэтому даже определили, что это за растение. пока все так что не бойтесь заводите себе сантивьеру, у нее очень много видов и с такими полосочками на листиках общем, и разного размера эти сансивьеры Но они в принципе послушать украшением вашего дома.